Georgian president chooses over his next move. Is he weaker or <звы> Украинский язык Михаилу Саакашвили никак не поддается. Немалые проблемы доставляют, судя по всему, и дефекты дикции. Очередное высказывание. Политика бьет рекорды просмотров в интернете. Группу, да, да, да, да, в этом криминальном цьому также ходят любые друзья також ходять любить голови Одеси. Местным журналистам пришлось догадываться, что именно пытался сказать политик, не член раздельной речи Сакашвили, Они вынуждены расшифровывать уже не в первый раз. В начале марта в интернете была размещена запись интервью, в ходе которого губернатор так и не смог выговорить словосочетание «Межведомственная комиссия». Пусть на себя не повешают, пусть они ничего лучше не видят. увидят в жизни, как «Межведомственная комиссия». Миллионы пользователей интернета обсуждают конфуз Барака Обамы, который в воскресенье прибыл с официальным визитом в Нью-Дели. На торжествах по случаю Дня Республики, одного из главных национальных праздников Индии, американский лидер жевал жвачку. Причем в прямом телеэфире он вытащил ее изо рта, когда к нему обратился премьер-министр Наренда Моди. Такое поведение разгневало жителей страны, в том числе знаменитостей, журналистов и звезд индийского кино, которые обрушились на Обаму с критикой в сети.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 signature characteristic of uh, our sorry sorry I'm going to start over hey get out of here that's the most persistent fly I've ever seen nice it began jacking up premiums for all of Nathan's employees and their families no other insurer would take Nathan as long as Thomas was on the policy get out of here I am nominating Mary Joe White to lead the Security and Exchange Commission and Richard Cordray to continue leading the Consumer Financial Protection Bureau. Uh, this guy's bothering me here. <laughs> недавно он заявил, что поддерживает легализацию однополых браков. Наверное, еще ни одна новость так не будоражила американское общество. Обама стал лучшим президентом США для одних и перестал существовать для других. Сегодня он пошел еще дальше. Глава Белого дома встретился на частных мероприятиях с представителями гей-сообщества. Мы любим Барака Обаму, он такая дрянь. Но никто из консервативно настроенных политиков никогда открыто не высказывался в защиту нетрадиционных отношений. В честь толерантного 44-го президента пользователи интернета даже сделали клип. Песня называется «Рожден таким». Музыка Леди Гага исполняет Барак Обама. Вот эта обложка американского Ньюс тоже, можно сказать, стала хитом. Ньюс пишет, что Обамы много общего с геями. Вообще меня Обама поражает. И что совсем недавно чернокожие люди в Америке рабами были, сегодня уже об исключительности какой-то заявляют. Я никогда не думал, что человек, вышедший из этих бедных слоев, сможет вообще э, ну, риторику такую в мире проводить. Это, это недопустимо, это очень крайне опасно. Что касается второго, не то розового, не то голубого, который там о диктатуры кричал я, я так вот услышал это подумал лучше быть диктатором чем голубым конечно но господь с ним приезжали тут великие деятели правильные неправильные ориентации и меня уже начали упрекать том что я видите ли осудил голубят и, и так далее ну не нравятся мне голубые я и сказал что не нравится Рители, министра отдельных иностранных дел обиделись на меня читаю тоже в этой мусорке что на меня обижаться мы в демократическом обществе жил, тем более я президент, я вправе высказываю свою точку зрения и свою позицию. Я ему честно и сказал это в глаза. И, и за это, видите ли, обижаются. Нормальный образ жизни надо вести. Мы его не приемлем. И нам не надо его навязывать. В Германии это возможно, в Польше, пожалуйста, пусть они этим и занимаются там. А нам сюда это не надо. Хотя этого добра хватает, к сожалению. Я <laughs> People With, Люди, с которыми я имею дело, с которыми я общаюсь, знают, что происходит. Наши лидеры глупы, наши политики глупы. Мексиканские власти значительно умнее и хитрее наших. Они избавляются от нелегалов и преступников. Зачем Мексике платить за них, заботиться о них, если под боком есть глупые американские власти, которые готовы этим заниматься? Вот что происходит. Нравится вам это или нет? Большинству из тех, кто стоит на этой сцене, я давал деньги. Это, чтобы вы понимали, много денег. И не только им. Я потребовал от Хиллари Клинтон быть на моей свадьбе, и она приехала. А знаете почему? У нее не было выбора. Я жертвовал деньги ее фонду. Предполагалось, правда, что они пойдут на добрые дела, а не на покупку частных самолетов и для путешествий по всему миру. Граница России заканчивается через Берингов пролив с, с США. Граница России нигде не заканчивается. мы экономика хорошо? Я не слышу. Вот преимущество моего заключается в том, что э, я могу сказать, что я вас не слышу. Чувствуется, что человек с Кавказа, горячий, придется микрофоном удать все-таки. Дайте, пожалуйста, микрофон. А то зарежите сейчас. Я говорю, что последнее предложение Кары мы поддерживаем и ставим ему пятерку. И надо учитывать мнение большинства и зала тоже. Это наша обхода Зарплату сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату. Как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю, даже не считаю. А вот э... Здесь не нужно стесняться. Давайте, не стесняйтесь. Не надо стесняться. Легализуют ли в России кноплю? Нет. <музыка> <музыка> <музыка> Город Заполярная, Мурманская область. 30 лет в Кольской горно-металлургической компании. Занимаюсь промышленной безопасностью. Поэтому мне вопрос коснется Арктики. Мне недавно попалась статья в интернете о том, что некий ученый российский вынес предложение о том, чтобы передать управление Арктикой международному сообществу. Вот поэтому <плодисменты> <плодисменты> Ваше отношение к данному такому... Я, уже... я уже... Она... Она Просто не нечего добавить. Их дома уже сжигаются. Единственная правозащитная организация в ней сегодня происходит в Чечне. Обыски, был поджог и так далее. Вот как с этим быть и что с этим делать? Зачем ты ей дал слово? Виноват. Да, Ксюша, давайте все-таки а по, по одному вопросу. По одному вопросу давайте уважать всех. Ладно, ну давайте, mm -hmm. давайте второй. Нет, уж дали. Ксюша, давайте второй вопрос. Какой у вас? А в сети позже популярным стало видео, где двое президентов не могут поделить стул. Мало кто заметил, что эти кадры из интернета, где Лукашенко выдергивает стул у Путина, показывают в режиме обратной промотки. То есть в оригинале это видео выглядит вот так. Первые детали, первые подробности этой встречи мы обязательно выведем Ольгу в прямой эфир. No. Yeah. Сроки. Он будет закручивать гайки. Каким он? Обязательно. А вы вот, кстати, гайки. Не На этих словах в зал вносят шампанское. Разговор продолжился и без телекамер. Обязательно. А вы вот, кстати, гайки. Не расслабляй. Легализуют ли в России кноплю? <зв�> <Да. звуки> Вы слушаете, достали меня с этими однополыми браками? Мне... Куда не приедешь, что в Европу приехал, там флагами машут сюда приехал возять представители комиссии Mm-hmm. Порошенко на решение Сейма Польши пока ничего не ответил, но первым из украинских президентов посетил памятник жертвам Волынской трагедии. Это событие не обошлось без курьеза. Момент, когда глава государства преклонил колено у мемориала, попал в объектив фотографов, и оказалось, что у Порошенко дырявые носки. Новость, как говорится, взорвала интернет. Снимок не прокомментировали только самые ленивые. В частности, кто-то высказал мнение, что дырявые носки являются частью костюма Порошенко, специально предназначенного для заграничных поездок, потому что так больше подают. Можно срочно нанять стилиста. Президент Украины запомнится на саммите порванным носком. Уже нашумевший снимок был сделан во время церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Волынской резни. Фотография в момент разошлась по соцсетям. And there was one of those really priceless moments with the boxer, Muhammad Ali. Yes, Mr. President, don't even think about it. Мы в самом начале с Дмитрием Анатольевичем договорились, что не будем говорить о плохом, а лучше сделаем. Поэтому мы вот приехали в Глухов для того, чтобы показать, что у нас очень серьезные намерения, которые мы будем осуществлять в нашей внутренней и внешней политике. presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenos días. Quiero en primer lugar dar una cordial y cariñosa bienvenida al presidente Pacá Klaus y a la delegación de amigos de la República Checa que nos visita. La verdad es que la República Checa ha tenido siempre una gran participación, presencia en nuestro país. Por de pronto, miren nuestras banderas. Compartimos los mismos colores, pero compartimos mucho más. qu'il ne savait pas ouvrir des rideaux. Merci. Tu dois marcher tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit Il a pété un plomb J'adore Je ouais, peux ou pas C'est <rire> trop bruit <rire>